Приветствую всех. Обратите, пожалуйста, внимание. Передо мной канистра. В канистре щелочной раствор для заправки электролизеров. В помещении сейчас минус 7,5 градусов. А электролит, как вы видите, не замерз. Так что... Мое предположение о том, что заправленный аппарат может храниться при низких температурах, в общем-то, подтверждается. И это говорит о том, что водородные электролизные аппараты, сварочные, либо просто газогенераторы, можно эксплуатировать при низких температурах. Вернее, хранить можно при низких температурах приблизительно до минус 8 градусов ну естественно в зависимости от концентрации э, щелочного раствора э, так называемого электролита градусник я только что брал в руки температура пошла вверх а вообще было минус 7,8 пока